Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители информагентства «Ледокол». Мы продолжаем наши традиционные телемосты э -э, с товарищами из различных городов и нашими гостями. Э -э, вести передачу сегодня буду я, э -э, Мерзликин Вячеслав, член Союза коммунистов из Пула. Для тех, кто хочет принять участие в наших последующих передачах, э -э, либо дать какие-то предложения, указать э, какие-то замечания, покритиковать э, пишите на нашу почту info.редокол собака gmail.com либо заходите на наш открытый голосовой канал дискорд, ссылка на, на почту и на дискорд будет под роликом если э, у товарищей наших зрителей будут какие-то вопросы в процессе эфира сегодняшнего ну, собственно, как и всегда. Соответственно, просьба их задавать в чате с пометкой «Вопрос». Значит, сегодня мы продолжим начатую тему на прошлой передаче, то есть в рамках большого цикла, как мы уже об этом говорили. Это убийство СССР, то есть корни, откуда это все пошло и так далее. То есть на прошлой передаче мы разобрали, так сказать, гнилое семя, откуда оно пошло. Вот. И Сегодня мы на рассмотрение данного вопроса продолжим. На следующей неделе, значит, ситуация будет такая. То есть у нас есть возможность либо провести дискуссию по вопросам критики Союза коммунистов со стороны наших оппонентов, либо, если не получится, то, значит, мы продолжим освещение текущей темы, которую мы сегодня рассматриваем. Соответственно, ну посмотрим, как там ситуация сложится. В любом случае, эфир в следующем воскресенье будет. Теперь, собственно, я хотел бы представить наших сегодняшних участников. Вот. Сегодня у нас участвуют Платон из Тольятти, вот, Игорь из города Москва, Артё, Андрей из Кабаровска, Григорий из Самары и Константин из города Архангельск. И значит, в связи с этим в рамках продолжения темы, да, я хочу, как бы товарищем товарищам, Исходя из отталкиваясь, скажем так, от предыдущей темы, да, от предыдущего разбора, да, вот, хочу задать вопрос, что вот мы рассмотрели, допустим, на прошлой передаче, как это все начиналось. Вот. А что было дальше? вот И первое слово я хочу предоставить Латону. Перед этим, перед этим небольшое отступление, такое, точнее, вступление, что напомню, что мы закончили решениями 19 съезда. Пожалуйста, Платон. Платон. Звук отсутствует, Платон. Нет, не слышно, Платон. Не слышно. Платон, э -э -э -попро попробуй перезайти, выйти из дискуссии войти. Товарищи, мы приносим извинения за технические накладки, но техника, она иногда ломается, подводится. Палатон, скажи что-нибудь. Нет, не слышно. Не слышно. Не слышно. Так, ну что, в принципе, я думаю, тогда... Наверное, дождемся, когда Платон подключится, вот, а, собственно, тогда будем двигаться дальше. У нас цель то передача обменяться, так сказать, суждениями по определенным позициям товарищей с места. Потому что тема она довольно-таки обширная, сложная. Вот. Но здесь стоит оттолкнуться от того, что были определенные решения 19-го съезда, это вот на чем мы как бы закончили на предыдущей передаче. Вот, и собственно говоря, вот эти решения были, были вызваны тем, что, скажем, прогрессивные силы в руководстве страны, они видели вот эти все отрицательные тенденции, которые есть, существуют в переходный период. Вот. и, соответственно, вот эти решения как раз-таки были вызваны э, необходимостью э, борьбы вот, с, с, с усиливавшимися на тот момент э, негативными тенденциями. Вот, и, собственно говоря, сам 19-й съезд проходил в 52-м году, вот, и, скажем так, его решение в полной мере не удалось в действии провести. Здесь, ну, скажем так, не основная причина, но одна из, это вот на, скажем, на неприятие этих решений повлияла смерть товарища Сталина, то есть как основного, так сказать, классового бойца, в данном случае, да, можно сказать. Вот, и, соответственно, вот, это, вот этим обстоятельством, ну, в лучшем случае, если можно сказать, мы не могли не воспользоваться, а в худшем... Есть определенные мнения о том, что и помогли Сталину уйти из жизни. Но мы сейчас наша задача сейчас не в этом разобраться, а посмотреть, посмотреть так сказать, итоги, чем все закончилось. Вот. И, соответственно, вот эти вот деструктивные силы, скажем так, вот эту смерть Иосифа Сорянчича, они использовали в своих интересах. То есть она помогла им в определенной степени укрепить свои ряды, продвигать какие-то свои решения внутри, во, во внутрипартийной борьбе. И, собственно, собственно, допустим, последовавшие за этим определенные и партийные решения, и, скажем так, и советские, и. И советы министров вот в определенной степени как раз таки и говорили о, нараст... о нарастании нарастание отрицательных тенденций вот и собственно первой ласточкой было но ну, это в принципе вот товарищи наверное, следом расскажут, что там послужило первой ласточкой я передаю слово игорю здравствуйте товарищи Общими чертами хотелось бы отметить о политике снижения цен, которая была при Иосифе Сиреновиче и то, как она была убрана, точнее говоря, она... не было никаких указов, которые бы обязывали советское руководство обязательно понижать цены ежегодно. Но это следовало из экономики Советского Союза, которая цель которой не было в получении прибыли, как сейчас, а исключительно в о том, чтобы повысить благосостояние людей и в том числе человека отдельного в частности. Раз в год проводилась союзная инвентаризация, примерно 1 марта. Вследствие ее она проводилась за тем, чтобы выяснить, сколько товаров народного потребления, в том числе и продовольствия, приходится на рубль заработной платы. И, и выходило, что благодаря высоким темпам производства из-за из из социалистической экономики, что на 1 рубль заработной платы приходилось рубль 15 рублей 20 товаров народного производства, вследствие чего позволяло снизить на, под, на под, снизить цены на 15-20% исходя из повышения производительности труда. Последний раз снижение цен, насколько я смог найти по историческим источникам, это было в 1953 году что повлекло с собой снижение не только покупательских способностей населения, но и общее снижение экономического роста СССР. А, так как в период до 1953 года темп роста национального дохода составлял 9 до 12%. После этого он упал до 3%. Но даже после смерти его Сиреновича Сталина продолжались, повышается зарплата, зарплата стипендии, пенсии, но, снижение, но цену уже оставались на прежнем уровне. Что, что, что давало простым людям ежегодное снижение цен? Это, это означало, что, они реально повышали, что у них реально повышало содержание заработной платы. Это значит, что все товары народного потребления оставались им с каждым годом все более доступны деньги они им не зачем было их откладывать они снова их впускали в экономику соответственно в этот период экономика даже, даже не получая даже снижая цены на какие то суммы из, из, из увеличения производительности труда темпы темп роста были значительными так как все равно все средства обращались внутри все товары были распроданы, из, из, и кризис перепроизводства как таковой просто-напросто отсутствовал. Вот, а после смерти Осипа Фессерионовича подобная практика прекратилась, что привело и к, и к снижению общей покупательской способности, и к впоследствии, уже в долгосрочной перспективе, образованию Дефициты. Но это еще не это касается не только снижения э, ц, э, цен, но и других деструктивных э, мер, принятых последующим в, в, в, в, в, в руководством. Также я хотел бы еще э, рассказать о э, Корейской войне, которая шла в, в те годы, э, на начало войны. Э, ну, Корейскую войну вообще стоит рассматривать как войну на дальних рубежах, где силы так иначе прощупывают, можно ли вторгаться еще или нельзя. Надо понимать, что на, на начало Корейской войны у США уже было ядерное оружие, и, они, и оно было, было ими применено. Соответственно, паритета по ядерному вооружению на тот момент еще не было. На, на, на 1947 год Uh, у США уже было 32 ядерных заряда. У uh, СССР еще не, не испытали. Uh. Первую атомную бомбу в СССР испытали в 1949 uh, году, а водородную уже в 1953. <coughs> uh, кроме, кроме самих ядерных зарядов, uh, которые могли быть применены в США, но пока еще не были применены, они. также еще нужно было средство доставки. Опять же, у СССР его не было. Поэтому вся политика СССР на тот момент, внешняя, складывалась таким образом, чтобы не дать... Империалистическим странам понять а, да, на данный момент, что у них есть возможность безответного ядерного удара, и про протянуть, вре протянуть время а, как, а, немножко дольше, чтобы ядерный паритет был установлен и а, не неизбежность ядерного удара не привело к неизбежному ответу. Но не стоит зацикливаться только на ядерного вооружения. В те, в те годы также были, были проведены там, одно, из важней, одно из исторических событий. 12 апреля 51 -го года был воздушный бой. 48 американских стратегических бомбардировщиков b 59 а предприняли попытку массированного удара по железнодорожным путям и шоссейным мостам пересекавшем реку Ялуцзань в корейском городе Синьгисю Их отражали 18 новейших истребителей F-86, 34 F-84 и 24 F-80. На перехват этой группировки были, были группы из 12, 124 самолетов, которые 44 советских МиГ-15 и из 176-го и 196 авиаполков. В результате боя, который длился 9 минут, не было потеряно ни одного советского истребителя, а американские бомбардировщики, если бы они ушли за, за береговую линию, были бы уничтожены полностью. Вот. Э, этот, итоги этого боя стали, стали тем, что я... Э, американ Американское руководство под флагом НАТО, он у них не стало возможности к до, долго, бомбардировке территории Советского Союза. Ну то, ну, то есть это, им показали, условно говоря, что они не так сильны, насколько они там э -э -э -э -э, рассчитывали. Да, и уже к, к этому периоду и, и, и, Советский Союз из-за из того, что у них темпы экономического развития были выше, соответственно, продолжали наращивать свою мощь, в том числе и средства доставки в виде самолетов М-3 и Ту-95 и, и, и межконтинентальной баллистической ракеты. Это Такая расстановка сил на тот момент позволила остановить билистические амбиции. Вот. Ну и в определенной степени каким-то образом закончить эту войну, пусть и не так, как хотела бы. И, Игорь, в принципе это... Есть еще, еще что сказать? Или в принципе все? Да? Нет, это в принципе Я все. Ясно. Ну вот из доклада Игоря наглядно, выгля... наглядно можно проследить, но я сейчас, конечно, высказываю свое личное мнение, вот, какие у меня мысли по докладу, да? о том, что вот политика ежегодного снижения цен, она как бы была прогрессивной, она была прогрессивной не как бы, а была прогрессивной в нашей экономике то есть она позволяла на накапливать определенный ну условно говоря там простите уже такое выражение жирок вот и в самой экономике и, и у трудящихся и так далее вот единственное что я хотел бы может быть игорь конечно со мной не согласится но немножко поправить что цены не то есть зарплата росла но цены не повышались скрытые повышение цен было вот и в определенной степени как раз таки вот, с отменой вот, этого, вот этой практики, ежегодного снижения цен, как раз-таки и это и началось. <свот> Вплоть до 1991 -го года мы видим одну и ту же тенденцию, что цены на простите, <свот> большую часть товаров, а может быть и на все, они только неуклонно росли. Вот. Что касается Корейской войны, опять же, Мое мнение такое, что ну вот, даже из доклада Игоря это было видно, что э, в принципе у нас э, была определенная мощь э, военная и был боевой опыт, э, в, в том числе и Великой Отечественной войны, эту войну завершить победно. А не на э, там отдельной параллели я сейчас могу не, немножко ошибаться, но там, по-моему, по моему по 78 параллели вроде договорились с Розикореи. 38 -й. Ой, 38-й, да, спасибо. Вот, соответственно, эту войну завершить и освободить от буржуазного, буржуазной эксплуатации весь корейский полуостров. Вот, что, собственно, вот эта война и показала, что после смерти Сталина вот этой воли не хватило у руководящего состава, взявшего образцы правления. Вот, собственно, вот, вот эти моменты, они как бы послужили... Первыми, первыми ласточками в определенном, в определенном перехвате инициативы вот этими деструктивными силами. Вот. Ну, собственно, с этими силами, естественно, было бы наивно полагать, что с этими силами никто не боролся. И мы, в принципе, вот, можем проследить, как после смерти Сталина были определенные и личности и силы которые пытались оказать сопротивление нарастающий на нарастающей на реакции вот и у меня в связи с этим вопрос к андрею как как происходило как происходило эта борьба вот сразу после смерти стали и вокруг каких личностей она как бы группировалась можно выделить сразу, с одной стороны, это хрущев жуков против Берии да, и его, так сказать, единомышленников. Ну, после этого, После смерти Сталина в марте месяце 1953 года. Реформы Берии, которая был продолжателем дела Сталина, достаточно они заставили других руководителей советского государства немного понервничать, так как власть уходила из их рук. А если власть ушла бы из их рук, то они бы перестали жить красиво, ну, в кавычках, если это так можно сказать, в кавычках, естественно, жить красиво. Ну, естественно, они стали говорить о том, что Берия замышал заговор с целью взятия всей власти и в свои руки для того, чтобы единолично управлять страной. Ну, как показали документы и последующая история, это была очередная ложь. В июне, 10 июня 1953 года Берию арестовывают, в декабре его расстреливают. То есть, его обвиняют в том, что он английский шпион, занимался ревизионизмом капитализма в нашей стране социалистической, и поэтому был расстрелян. Но, насколько показывает история, это еще, конечно, спорные моменты. Что, допустим, тот же Жуков имел зуб не только, а у них было противостояние да, как военной, как получается, военного и главы МВД и спецслужб. Ну и есть такое, такая информация, что в свое время Берия вскрыл так называемую трофейную операцию Жукова в Германии по сбыту массы ценностей. Ну, над, над этим еще, конечно, идут ожесточенные споры, но я думаю, что это тоже не стоит сбрасываться со счетов. И получается, после убийства, можно даже так сказать, устранения Берии, Хрущеву с компанией ничего не мешало для того, чтобы возглавить страну и повести ее в обратном направлении. То есть, так сказать, планы Сталина и Берии рухнули. Они хотели вывести полностью из партии, то есть гос они хотели, вернее, похоронить планы Сталина и Берии об отстранении партии от госвластий. То есть, как мы видим, что на 19-м съезде как раз об этом и шла речь. Ну, с поражением, к сожалению, Берии да, в этом противостоянии. Была, был взят курс на закрепление самой партии, естественно, в ее руках государственной власти. И после этого, после того, как с Берией Берию расстреляли, прокатилась волна террора, можно даже так назначить, против так называемых палачей Берии. Ну, Естественно, тоже это, это выражение можно взять в кавычки, потому что это все-таки, можно даже так выразиться, была причина для того, чтобы расправиться с, с, с такими людьми, как Диконозов, Кабулова. Хотя они имели отношение к карательным органам, но занимались в то время разведкой и дипломатией. Вернее, не, Кабу, не Кабулов, а Кабулов, да, Деканозов и Кабулов. Они в то время занимались разведкой и вели, участвовали в, дипломатических, в, решении, в решении дипломатических вопросов. Ну, устранив это последнее препятствие, да, можно было уже непосредственно приступать к какой культа личности Сталина и непосредственно уже переходить к 20-му съезду. Я думаю, что на этом все, что можно было сказать. Ну, полу... в принципе, согласен. Согласен, Андрей, спасибо. А, то, только я бы не стал бы называть это... Посл... Ну, я, наверное, не расслышал, но, ты, наверное, сказал предпоследнее препятствие. Потому что препятствие... Не, не, не, нет. Последнее, последнее препятствие... Нет, нет, нет, последнее препятствие. Нет, но я здесь, в принципе, добавил бы, что последним препятствием как раз-таки служила всенародная любовь и... Это... И так называемый культ личности Сталина, который, в принципе, в определенной степени служил помехой, служил помехой, служил помехой, точнее, для притворения в жизнь решения вот, вот этой вот, этой вот деград, деградационной силы. Вот. И, собственно, в принципе, мы вот как раз-таки переходим непосредственно к 20 съезду. Вот. И у меня вопрос к Григорию. Григорий, расскажи, пожалуйста, а что конкретно происходило на вот этом 20 съезде и каково, каково его значение в дальнейшем развитии нашей страны? Да, и какое он значение оказал на это развитие? Ну, 20 й съезд начнем с того, что когда он у нас происходил. Значит, он происходил у нас в 1956 году в числах значит, с 14 по 25 февраля. В... Потому что, значит, самая главная часть была, это как раз закрытое заседание как раз 25 числа. До этого обсуждались разные вопросы, но в основном основное, что там было, то, что было как раз снято, во-первых, вернули пост генерального секретаря, раз ЦК, который был на 19 HD убран, и потом еще вернули как раз то, что партия теперь стала управлять 5 экономикой. Вот. Потом, что же у нас было все-таки на закрытом съезде, то, что Хрущев. Начнем с того, что э, все это, весь доклад, это, можно сказать, полное вранье. Вот. Ну, теперь пройдемся про обвинение, которое выдвигал Хрущев Сталина. Э, вот. Э, Ленин э, якобы высказался про сталинскую грубость и ставил вопрос смещения Сталина с поста генсека. Вот. Э, ну, тогда письма Ленина все хорошо знали. Э, и даже Сталин сам предложил, чтобы его э, сняли с поста. Ну, ЦИК тогда его не поддержал, и он остался, вот. Потом было обличение культа личности Сталина, вот. Якобы Сталин сам создавал свой культ личности, вот, вот такой он плохой был, вот. Но как мы все знаем из истории, к сожалению, культ личности в коммунистической партии был. И он был не только у Сталина, так он был и у Ленина, например, и также у других э, товарищей, например, таких как Троцкий, Зиновий, Каменев, вот. Например, город Гачина под Ленинградом носил название Троц как раз в 1923 году. Таких примеров еще очень много. Вот. Сталин вообще тяготился этого культа и пытался с ним бороться. Например, в 1938 году Москву предлагали переименовать в Сталинодар. Вот. Но Сталин, конечно же, протестовал это, не хотел, чтобы так называли. Вот. Или было бы тоже на Ордене Славы, было бы изображение Сталина. Вот. Так. Все это происходило из-за того, что создание широких масс было достаточно архаично. Вот, и свою поддержку власти они пытались выразить как раз э, в культе. Теперь идем репрессии. Ну, во-первых, Хрущев рассказывал там историю про Роберта, старого такого большевика, Роберта Эйхи, которого просто так состряпали дело и расстреляли. Вот. Э, но сейчас мы знаем из источников, что Эйхи, во-первых, возглавлял Западносибирский Ироновок КПБ. Вот, и он лично ответственен за массовые репрессии в своем регионе. Он даже несколько раз посылал письмо в Москву и требовал увеличения лимита на репрессии, вот. То есть он был виновен во всех них. Из-за этого как раз его и расстреляли. Но Хрущев, он об этом даже не упоминается. А типа, как он же был старым большевиком, и его расстреляли. Вот. Ну, потом провели Великую войну он говорит. Там... Просто байки, такого типа «Зорги, Зорги все говорил, то, что война будет в этих числах, Сталин там ничего, все точнее, все игнорировал, ну, это вот, уже можно даже посмеяться над этим, вот. А также там аналитические, то, что Сталин планировал, военные операции по всему миру, здесь даже без комментариев, вот. Теперь выводы вообще, для чего делал все это Крущев? На Девятовском съезде, по факту, номенклатурщики поняли, что они потеряют власть страной. Вот. И Сталин как раз, ну, он их прижимал, из-за этого как раз они это поняли. И Хрущев стал как раз представителем как раз этих, этой верхушки. Вот. Его мысль заключается в том, что нельзя будет трогать руководство, то есть высшее руководство, что бы там оно какое ни было, но трогать его нельзя. С своим докладом он заключил негласный договор Высшим партийным руководством, что нельзя их будет трогать. Вот. И после этого, кстати, КГБ, кстати, получил застражающий запрет на разработку дел против членов высшего руководства. Вот. Но в обмен на гарантию неприкосновенности высшая номенклатура поддержала Хрущева. Вот. В результате этих действий всего этого доклада, даже 20 съезда, был нанесен колоссальный урон авторитету партии как внутри, так и снаружи. Потом, после этого, как раз произошли такие события, как, допустим, мятеж в Венгрии. Вот, были события в Тибелисе сразу. Вот. Началось уменьшение количества сторонников нашей партии за границей. таких странах, как Франция, Италия. Вот. Это событие, как раз в 20 съезд, был долгоиграющим, Так как партия перестала обновляться, она стала перерождаться и в 80-х годах мы уже увидели результат например такой как яковлев который был по факту предателем его не отследили и не расстреляли вот ну с этим съездом как раз и результатами были не все согласны и пытались бороться принципе, ясно все. ясно спасибо Ну вот по двадцатому свету еще вопрос хотелось добавить что по докладу того же Хрущева это, там дело даже до абсурда до, доходило, что он обвинял Сталина, что он планировал свои операции по глобусу. А я так и говорил что то А, извини, Григорий, возможно, не расслышал. Я тут это по техническим причинам выпадал. Вот. Ну, вот, собственно, товарищи, если нам не верят, в принципе, могут сами вполне эту информацию проверить. Прочитав, это, ознакомившись с этим докладом, благо он в свободной сети есть вот и собственно 20 съезд развязал руки решение решения го съезда развязали руки вот все это так сказать внутрипартийные дестру дестру деструктивные вакханалии которые в принципе уже ничто не могло сдержать вот но в принципе у нас, как вот сказал Григорий в конце своего выступления, что все-таки еще были силы, которые этому противостояли. И вот у меня вопрос к Константину. Константин, а что это за силы были? Расскажи, пожалуйста, поподробнее. И как они, как они боролись, чем закончился? Константин? Константин? Меня слышно? Да. Да. Хорошо. Итак, после 20-го съезда партия раскололась. И вот ключевой попыткой коммунистов, которые были верны идеям Сталина, было действие так называемой антипартийной группы Молотова, Маленкова и Кагановича. Называется она по, по именам самых видных персон, которые были соратниками Сталина и пытались в июне 1907 года сместить Никиту Хрущева с поста генерального средства КПСС. Естественно, что это название поднесоветской литературы литературе, группа по факту была не антипартийной, а именно пыталась продолжить линию Сталина в жизни страны. И, и судьба этой группы, как говорится, закрыла четырехлетнюю борьбу сторонников Хрущева с деятелями сталинской эпохи. После этого никаких попыток вернуть в страну в прежнее русло уже не предпринималось. Ход перестройки. История началась с того, что 18 июня 1657 года на президиуме ЦК КПСС был поднят вопрос о принятии решения рекомендовать пленному ЦК снять Хрущева своего поста и пересмотреть состав секрета ЦК, чтобы убить из руководства партии его сторонников. этого решения были Молотов, Каганович, Маленков и, прикнувших к ним секретариатик, секретарь ЦК Шипилов. Также за это решение высказались Булганин, Ворошилов, Перухин, Сабуров, Очень известная авторитетная партия люди. На тот момент времени это, это давало большое голосов в президиуме. ЦК и решение могло быть выставлено уже на пленарное заседание, то есть для окончательного решения. Но поскольку заседание затянулось на 4 дня, произошла практически детективная история. Взлящий соратник Хрущева, представитель Кребосеров, при активной помощи министра обороны Жукова успели доставить из регионов лояльных Хрущева членов ЦК при помощи самолетов военной авиации. И уже на повторных голосованиях расширения состав резидиума вопрос был снят. 22 июня спешно собрали пленум Центрального комитета ЦК КПСС, который фактически превратился в судебное заседание над участниками так называемой антипартийной группы. Пленум целиком и полностью Подсвящался антипартийной группе Маленкова как оновище молотов, вроде СРИ присоединяться как КПСС. Заседания длились неделю с 22 по 29 июня, но практически это было не совещание единомышленников, а судебный процесс, по которому участники этой группы были вынуждены оправдываться по целой группе обвинений. Вот с этими обвинениями очень интересно ознакомиться, потому что они показывали, против чего протестовали люди, работавшие со Сталином. И ясно показывает, куда Никита Хрущев тащил страну. Вот если разбивать обвинения, по которым оправдывались сталинцы, их можно, грубо говоря, разбить на три пункта. По экономическим вопросам им поставили вину саботаж решений по реорганизации управления промышленностью и созданию совнархозов. То есть эти люди они не хотели отходить от принципа центрального планирования и отдавать рассмотрение вопросов в жизни страны в регионы. Затем антипартийная группа выступила против усиления материальной заинтересованности колхозного крестьянства и крайне негативно относилась к лозунгу догнать и перегнать в ближайшие годы США. Также не винился в вину. Отказ поддерживать подъем целины. Во внешней политике ключи... ключевые вопросы, разногласия были по процессам сближения с Югославией, Австрией, Японией и вообще с западным миром в целом. Их обвинили в том, что они пытаются внести раскол внутри партии по вопросам о, так называемой десталинизации ответственности за массовые репрессии. Ну и также самое страшное для Хрущева обвинение. Они выступили против линии партии, добываясь фракционными методами и на руководящих органов партии, вплоть до отмены поста генерального секретаря ЦК КПСС, возбежания из, из личных цилизаций властных полномочий. То есть эти люди пытались пройти в свет уже упомянутое решение 19-го съезда об отмене какого лица в партии, что в принципе, не противоречилось решению Сталина. Также антипартийная группа выступала против расширения прав Союзных Республик и учитывания роли местных советов. Ну и также был абсолютно глупейший тазис о том, что эти люди пытаются резионизировать марксизм-лининизм. Интерес сам формат пленумов. Голосами обвинения выступили Суслов и Жуков. Если Суслов в основном рассматривал вопросы внешней политики и экономики, то Жуков активно поднял тему участие антипартийной группы в жизни страны и личном участии Молкова, Маленкова и Кагановича в массовых репрессиях. При этом Жуков оперел откровенно подложенными документами, слухами, намеками и намекал на возможное применение военной силы в случае негативных решений этого пленума. Он буквально упоминал расстрельные списки и сравнение Сталина с палачом с топором. Молотова, Кагановича и Маленкова вызвали для личных оправданий, но по, по сути им ничего не дали сказать, а затравили путем выкриков из зала и откровенной грубости. Пленум унес постановление. Вот, зачитаю короткую цитату. Первый пункт. «Осудить как несовместиво с ленинскими принципами нашей партии фракционную деятельность и группы Маленкова, Кагановича, Молотова, приключившего к ним Шипилова». И пункт 2. Вывести из состава призема ЦК и состава ЦК товарища Маленкова, Кагановича и молота, Снять из поста ЦК и вывести из состава кандидатов членов призема ЦК и состава членов ЦК товарища Шептилова. В дальнейшем, мы ну, припомнили, кстати, всем участникам группы, всех голосовавших за снятие Хрущева на президиуме ЦК. Вывели из состава ЦК в 1962 году, они все были исключены из партии. То есть это фактически вот с этого момента захват младших Хрущевым был завершен. Если посчитать то, что предлагал Хрущев, то уже в 1957 году у нас началась перестройка. И самое интересное, за все время существования Советского Союза отношение к интересной группе никогда не менялось. Лучше правящая элития пришлось бы признать куда они ведут страну и в общем-то в это просто всегда замалчивался вот с этого момента можно сказать о том что сталинский период ссср был завершен это все что я могу сказать по этому вопросу понятно спасибо константин и обстоятельно вот, но ну, здесь как раз-таки на лицо это устранение последнего уже самого последнего препятствия. Вот и открыта столбовая дорога внос на рождающемуся, ну назовем условно, пока условно назовем в рамках сегодняшнего тем. Группы парк Номенклатуры столбовая дорога к девяносто первому году. И вопрос. Убийство Сэр уже с этого момента стал вопросом времени. Но об этом мы поговорим в наших последующих передачах. Вот а сейчас вот мне подсказывают. Платон. У нас подключился и, скорее всего, наверное, имеет возможность что-то добавить. Платон, есть что добавить к сказанному? Вот уже товарищи. Да, слышно меня, хорошо? Да, да, да, хорошо. Я вот о чем хотел бы сказать. Вот антисталинский, антисоветский, по сути, поворот Хрущева, он же не смог это сделать один. То есть вот он вдруг решил там, да, и ну, еще два-три с ним каких-то заговорщиков, таких нехороших. В 20-м съезде, когда он зачитывал свой этот доклад секретный, никто же не, не в зал не вскочил, там за шкирку не стащили, с трибуну ногами не забили. Нет. По связи с этим хотел бы... Описать состояние общества на момент смерти Сталина. После военной восстановления, к этому времени было уже закончено, прямой военной угрозы существованию Советского Союза уже не было. Были периферийные конфликты в Корее, но прямой угрозы самому существованию государства не было. У нас появилась привилегированная так скажем и служебном отношении уже группы партии среди военных и особенно среди творческой интеллигенции московская ленинградская интеллигенция творческая актеры режиссеры там всякие вот ярчайший пример лидия русланова которая во время блокады в ленинграде там сказочно обогатилась какую-то дикую коллекцию драгоценностей себе набрала картин и так далее, она имела доступ к распределению продовольствия, блокады в Ленинграде. Там за буханку хлеба человек тебе все что мог, кто бы отдал, и сафир, и бриллиант, лишь будет буханку получить. Маршал Жуков, который привез себе кучу трофеев из Германии, вплоть до каких-то там отрезать тканей, которые он, наверное, сам даже не знал, зачем они ему нужны. Возьмем брата Сергея Михалкова, Михаила Михалкова, да, который попал в плен, потом служил в СССР. И гимн там тоже писал, такой уже для СС. Он был посажен, а после смерти Сталина его довольно быстро выпустили, благодаря заступничеству Михалкова. То есть уже были люди, которые жили роскошно по советским меркам, тогдашним, да и даже не по тогдашним. Они вылезли, по сути, из народных низов, все получили от советской власти и как бы, а зачем тогда она, она им уже и была нужна? Им хотелось пользоваться своими благами. Сладко жить, при этом ничего не делая. То есть, как делали там, скажем, коллеги их, например, в западных странах, там те же там, актеры, певцы и так далее. И вот этим людям советская власть, коммунизм, ну, по сути, он уже был-то и не нужен. И, и Сталиным было не нужно, они даже, я думаю, полагаю, его ненавидели и ждали его смерти, Надеюсь, что с его смертью случатся какие-то изменения в их пользу, и они не ошиблись. Эти изменения случились, и в их пользу они мило отходились. Тот же Михал, Михаил Михалков, после того, как его выпустили, он не где-то в Гухомане дожил в своей группе, прячется в позор, он жил в Москве, если не ошибаюсь, в престижности Сталинской высотки где жила вся советская элита. Я я не думаю, что эти люди были какими-то идейными контрреволюционерами, что они там насчитались каких-то книг, нет, но я полагаю, это были именно такие бытовые контрреволюционеры. Им советская власть была не нужна. Они хотели пользоваться тем, что они уже от нее получили. Все эти лидеры Русланова, да, это мы только знаем, вот ее посадили, потому что совсем выпиющий факт. А сколько таких лидеров руслановых которых мы не знаем, которые вели себя потише, поскромнее, но... Тоже приберегли себе там миштячков. И вот эти же люди общались, встречались. То есть они друг друга чувствовали. Они видели друг друга единомышленников. Тот же самый Крущев. Он чувствовал вот эту негласную поддержку за своей спиной. В одиночку, там, или с группой какой-то маленький заговорщик сделать бы в одиночку, он ничего бы не смог. То есть негласная поддержка части, части верхушки советского общества у него все-таки была. И он смог на нее опереться. Вот у меня все. Спасибо. Товарищи, у меня просьба еще раз ко всем, кто не выступает сейчас конкретно, отключите, пожалуйста, микрофон, потому что телефон. Спасибо. Так, ну, собственно, позиции озвучены у нас всех выступающих. Может быть, у товарищей есть что-то добавить или может быть, какие-то возражения есть. Но я так, я так понял, что нет. Тогда у меня вопрос к нашему... А, пожалуйста, Андрей. Андрей, добавить что-то? Ну, ну да, я могу добавить, что... Да, по да, да, и тех людей, которые оказались после смерти после смерти Сталина и устранения Берии у власти... Но если допустим взять карьеру хрущева это был достаточно посредственный политик и посредственный человек по сути да если брать допустим его карьеру на посту главы партии украины потом он был в секретариате московского да, отделения насколько я помню то есть там он отметился как достаточно можно даже так сказать Себелюбивый такой персонаж в тогдашнем, в, тогдашнем, в тогдашнем советском управлении. Можно даже так выразиться. У меня все. Спасибо. Спасибо. А, Товарищи, еще какие-то дополнения будут? Ну, в принципе, тогда а, будет. Я могу немножко добавить, про 19 да, съезд, или, или про 19 съезд был а, до этого? Э, Григорий, ну, если я что добавить, добавляй. Понятно. Ну, я бы что хотел сказать, то, что на 19 съезде, перед 19 съездом, у нас случилась такая ситуация, что было двое власти. Вот, и это у нас, получается, был совет, который строили снизу, вот. Странный комитет, и была Всесоюзная коммунистическая партия, вот но были сложные времена, поэтому всесоюзная коммунистическая партия играла как ну, была стержнем э, и опорой которую, как раз держал всю советскую власть. вот не там в съезде сталин понимал, что это и опасно э, и как раз э, принимал для этого все усилия. Вот. Но 20й съезд, как мы видим, все заслуги от съезда убрал и вернул ситуацию э, до 19 съезда. 20-й съезд, наверное, хотел 20, 20 да. Ну, то есть 20 съезд как раз вернулся чтобы было до 19 то есть когда опять и двое власти было. Ну, то есть партия опять решала э, хозяйственные э, проблемы всех в стране. То есть она стала против экономикой и всем. Понятно, спасибо. Еще дополнения будут какие-то, товарищи? Ну что ж, э, как мне сообщили... У нас на сегодня вопросов нет. Товарищи, если какие-то вопросы, это я сейчас обращаюсь к зрителям. нашим. Если все-таки какие-то вопросы возникли сейчас, и вы их по каким-то причинам не задали, или возникнут, допустим, после осмысления этой темы, вот, вы всегда их можете задать в нашу традиционную рубрику вопрос-ответ. Вот, и мы постараемся в той или иной степени на эти вопросы ответить. Вот. Ну, а теперь, собственно, на правах ведущих я тогда попробую так, постараюсь, так сказать, немножко подытожить то, есть то, что говорилось сегодня, ну и, может быть, на предыдущей передаче. То есть на предыдущей передаче мы как раз-таки разобрали вот эти тенденции, которые, которые большей частью успешно подавлялись вот. по определенным объективным причинам освещенном в нашей прошлой передаче. И вскользь затронуто не сегодня, вот, э постепенно силу одержали деструктивные силы. Наша задача коммунистов на сегодня ⁇ это не для того, чтобы нам... Э мы вот эту передачу задумали, не для того, чтобы какие-то там исторические события еще раз, лишний, лишний раз подчеркнуть а для того, чтобы очередной раз... Э зародить мысль о том, что надо задуматься, критически изучить этот вопрос для того, чтобы, изучив вот эти все ошибки, не повторить их в будущем, учесть, учесть их в дальнейшей нашей работе. Вот, это как бы один момент. Второй момент ⁇ это то, что вот как сегодня, о чем сегодня говорили мои товарищи. Вот эти вот события и решения, они позволили открыть столбовую дорогу в капитализм. И вопрос, повторюсь, и вопрос падения Советского Союза как социалистической державы, как державы, строящей коммунизм, уже являлся вопросом времени. Вот, но о том, как, скажем так, как э, по этой магистрали они э, начали двигаться семимильными шагами, мы поговорим э, в наших последующих передачах. Позиции озвучены, товарищи, э, фактура какая-никакая дана. Проверяйте, и разбираться, товарищи, вам. Поэтому читайте, изучайте, думайте, анализируйте. С вами было информагентство Ледокол. Я с вами прощаюсь, мерзитель Вячеслав, ведущий. Спасибо нашим участникам. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.